Я объявляю конкурс. Условия конкурса вы увидите, если досмотрите это видео до конца. Будет три победителя на сумму 150, 100 и 50 рублей. Оплата будет на пайер, кошелек или Kiwi. Досмотрите видео до конца и ознакомьтесь со своими конкурсами. Если зрители моего канала, напоминаю, вы на канале «Распаковка из Китая». И сегодня у нас дебютная первая посылочка «Распаковка из Китая». Здесь я заказывала кисточки для раскраски шоколадных изделий, кондитерских изделий. Больше они подходят для раскраски, если липишь, допустим, кисточки, форму человека лица тонких кинезкометров итак давайте мы откроем и посмотрим что нам пришло ссылку на продавца я оставлю под видео то есть если кому-то интересно может зайти посмотреть посылочка шла не очень долго примерно дней 16 но больше на конечно побыла на таможне сейчас известно что предногодние заказы идут с алиэкспресс у таможни работы много Заказ... запаковали конечно на славу ничего не скажешь и быстрее сегодня друзья, я вам скажу так посылка была скрыта на таможне потому что смотрите я ее только чуть-чуть разрезала то есть, видите, я не могла сделать такой вот разрез Посылка была скрыта Ну, это, собственно, не суть важно Быстрее всего это было сделано из-за того, что, наверное, когда проходит рентген посылки На безопасных таможни, Мало ли что вы там заказали Может наркотики заказали Ну, шутки шутками Но быстрее всего, наверное, не прошло рентген или показалось странным то, что находится внутри. То есть, может, она не осетила, как кисточки, а может показалось слишком тонкие предметы, и показалось весьма странным, поэтому они искрыли. Чтобы убедиться, что ничего противозаконного тут нет. Итак, давайте посмотрим. Вот они, наши кисточки. Их тут три штуки. Упаковка очень хорошая. Кисточки довольно-таки очень тонкие, их штуки. Вот не знаю, видите вы или нет. Вот такие вот кисточки. То есть для раскраски лица ресниц кисточки просто идеальные. Я увлекаюсь все-таки кондитерским делом. Собираюсь в дальнейшем отлипсе свой магазинчик небольшой, домашний. И поэтому собираюсь делать всячески на заказ. Поэтому начинаю по типу прикупаться. Кисточки имеют, каждая кисточка имеет колпачок свой. Давайте мы мусорку. Он прорезиненный. То есть довольно-таки мягкий, удобный. Сама кисточка жестковатая. Но довольно-таки, я думаю, будет удобно. И работать. Давайте мы ее закроем. Вот каждая кисточка имеет такой вот наконечник свой. Кисточки жестковатые. Но я считаю, что работать с нею будет просто идеально удобно, что для этого они и заказывались. То есть вот видите, что каждая следующая кисточка, она идет на размер меньше. Вот. вот каждая кисточка, она идет на один размер меньше примерно и давайте мы посмотрим следующие ее номинации вот, эта вот кисточка 3 0 эта кисточка 2 0 и эта кисточка 1 0 это <coughs> их размеры и так друзья Напоминаю, что вы находитесь в распаковке из Китая. Сегодня мой дебютный первое видео. И благодаря э, своему первому видео я решила устроить для вас конкурс. довольно интересный конкурс. Первое место будет 100 руб... 150 рублей, второе место будет 100 рублей. Третье место будет 50 рублей. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно, первое, подписаться на канал, поставить оповещение, чтобы не пропустить следующее видео. Также оставить какой-нибудь интересный комментарий, желательно положительный. Или оставьте, чтобы вы хотели видеть в дальнейшем на э, канале. Может, быть будет еще продолжение какого-то другого канала, где я возьму тему, которые вам интересны, и буду развивать его в своем другом канале. То есть подписаться на канал, оставить какое-нибудь сообщение интересное и поставить лайк. Сегодня у нас 20 декабря 2018 года конкурс продлится месяц, то есть 20 января в примерно в 6 часов вечера по Москве я выберу случайного трех победителей. Буду я это делать в эфире, то есть вы будете видеть как это будет происходить. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте оповещения, чтобы не пропустить новое видео. Ну, естественно, можете ставить и дизлайки, без этого никуда. Итак, всем пока, до новых встреч. Помните о конкурсе, и всего вам доброго. В следующем видео я вам расскажу, как можно зарабатывать в интернете и бесплатно покупать на Алиэкспресс те или иные товары, как делаю это я. Итак, друзья, Всем пока. До новых встреч. Следующее видео примерно будет через полторы-две недели. Всем удачи. Пока.